Всем привет! Сегодня – разбор квартиры в жилом комплексе «Макаровский квартал». Трешка, 113 метров. Поехали! Сейчас я вам покажу и расскажу, как из обыкновенной планировки трехкомнатной квартиры можно сделать удобную планировку. Помимо этого, я расскажу про отношения заказчика и застройщика. Я думаю, вам наверняка будет интересно, как застройщик общается со своими заказчиками, которые уже купили у него квартиру. Это забавно. Здравствуй, товарищ Никод. А я тебя жду. жду да. И вчера у тебя был, и позавчера, и сегодня с 6 утра дождусь. Да? Очень ты мне нужен. А я всем нужен. Ну, всем. Не могу же я Что? Нет, разорваться. А, да. А я, я говорю, с 6 утра даже. Ведь стройки же у нас стоят. И тут. с 6 утра я с 5 утра объекта въезжаю. А... Если я не поинтересуюсь, как рабочий класс живет, никто не поинтересуется. Ну, да, если... да, да, да. С этой квартирой ко мне обратился заказчик с просьбой помочь ему придумать удобную планировку. Все это я делал в рамках консультации. Кстати говоря, могу и для вас разобрать планировку и организовать консультацию для этого пишите мне сообщение ну а сейчас начнем разбирать вот эту трехкомнатную квартиру уникальность которой заключается в том что потолки 360 представляете какая высота потолков это просто уникальное предложение и, собственно говоря именно на это в основном и купились заказчики а после этого задумались а что же делать с этой квартирой ну точнее говоря с планировкой что с планировкой не так, которая от застройщика? Давайте смотреть. При входе, ну, понятное дело, классическая прихожая и, о чудо, слева гардероб. Это очень здорово надо сказать, что при прихожей продумали гардероб, где мы будем хранить основную верхнюю одежду. Дальше мы попадаем в длинный коридор, из которого... В остальные комнаты начнем с кухни кухня 16 квадратных метров хорошая большая и гостиная 26 метров беда в том что они отдельно друг от друга я понимаю что все привыкли по классической схеме кухня раздельно гостиная раздельно но сейчас уже не те времена друзья мои сейчас в общем то мы идем по пути объединения кухни и гостиной у меня кстати говоря на эту тему есть целый ролик кому интересно посмотрите Далее, две жилые комнаты по 18 квадратных метров. Я напоминаю, это дом бизнес-класса. Бизнес, а это значит, комнаты должны быть соответствующего размера. Но при этом никто не говорит, какого размера должны быть санузлы и ванные комнаты. Так вот, здесь они маленькие. Ванная 5,5 квадратных метров, но это куда ни шло. В общем-то, достаточно неплохая. А вот второй санузел 2,8 квадратных метров, это мало, потому что мы не можем можем сюда поставить душевую кабину, а значит получить второе место, где мы можем мыться. Это уже, извините, не совсем бизнес-класс. Ну так вот, как переделать, чтобы сделать эту квартиру удобнее? Первое, на что я обратил внимание, это раздельные кухни и гостиная. Это первый вопрос, которым я задачился. Второй – это сделать мастер спальню для родителей. Ну вы помните? Это спальня, гардероб и ванная комната, все за единой дверью. Застройщик такого варианта не предлагает. Ну и третье, это увеличить ванны и санузлы. Сейчас я все это вам покажу. Я начал с того, что убрал коридор убрал стеночку которая между коридором и ванными комнатами таким образом увеличил ванну и санузел а также увеличил прихожую и при этом сделал ее обособленной раньше приходилось ходить немножечко через прихожую сейчас этого варианта нет из прихожей мы сразу же попадаем в кухню-гостиную сейчас это получилась одна большая комната в которой есть хороший большой кухонный гарнитур здесь он буквой г к сожалению, большому сожалению, не, не удалось поставить остров. А вы знаете, как я люблю острова. Ну и не только я. Все, кто начинает пользоваться островом на кухне, дают только положительные отзывы с, со словами примерно такими. Господи, как же я жил раньше. Это же так удобно. Вот что такое остров. Но здесь по конфигурации не получается установить остров. Мешают те выступы в квартире, несущих стен, которые мы не можем никаким образом убрать. Поэтому кухня буквой «Г», но при этом удалось поставить большой круглый стол, который можно еще и раздвигать. Далее есть диванная группа, это большой диван, даже угловой. Можно поставить, я знаю, многие любят угловые диваны, кресло. И все это формирует большой мягкий уголок, напротив которого всеми любимый телевизор. Ну куда же без него? так сказать, без современного алтаря. Конечно же, телевизор здесь есть и даже может быть очень большим. Еще у нас остается большая площадь, где можно проводить различные тусовки, перформансы, танцы и так далее. Одним словом, вечеринки. Есть где развернуться, друзья. Здесь я предложил поставить какой-то красивый предмет. Например, это может быть комод, сверху над которым может висеть красивая картина. Следующий вопрос – это мастер-спальня. Здесь я объединил, смог объединить спальню, гардероб и ванную. Посмотрите, как это сейчас организовано. Мы попадаем из гостевой комнаты в небольшой тамбур, такой тамбур-коридорчик. Из этого коридорчика мы попадаем в детскую и в спальню. Когда мы зашли в спальню, сначала мы попали в гардероб. Я считаю, это абсолютно правильное решение, когда первым делом мы заходим в гардероб. Почему? Но если представить, как мы ведем себя, когда приходим домой, то несложно догадаться, что мы сначала раздеваемся. Вот зашли в гардероб, сняли одежду и из гардероба прошли в ванную. Приняли душ, вышли, одели халат обратно в гардероб и выходим уже обратно в гостиную э, или куда там нам надо при этом если кто-то отдыхает в кровати например тут ну кто-то лежит но ну, захотел поспать мы не заходя в спальню и соответственно не включая там свет не э, производя никаких звуков не мешаем этому человеку отдыхать Поняли, почему сначала в гардероб? Просто многих смущает, а почему я захожу в спальню через гардероб, через шкаф? Но ну, это нормально, друзья. Этот так называемый шкаф является дополнительным звуковым буфером между спальней и ванной и когда кто-то принимает душ мы же все понимаем что это шум воды этот шум воды может раздражать спящего человека а когда мы получаем дополнительный буфер между ванной и спальней вот эта вот звуковая подушка препятствует проникновению звука из душевой в спальню кстати мы же там еще не только душ принимаем есть и другие звуки уж простите Помимо всего прочего, мне удалось увеличить ванную и санузел. Ванную вы уже посмотрели для родителей, а вот санузел, посмотрите, насколько он стал больше, практически в два раза. И благодаря этому удалось поставить и раковину, и унитаз, и большую душевую кабину, и еще осталось достаточно места, чтобы там, так сказать, с комфортом развернуться. Это очень важно, потому что вот этот вот второй санузел, он же гостевой он же детский позволяет детям пользоваться им то есть ходить и принимать душ там кстати говоря здесь достаточно места чтобы душевую кабину заменить на ванну например потому что у кого маленькие дети конечно же это должна быть ванна потому что маленьких детей принято купать в ванной вот и благодаря таким изменениям вроде бы незначительным качественно меняется жизнь а вот каким образом на эту тему я целую лекцию прочитал поэтому кому интересно вы можете перейти по ссылке и посмотреть какое влияние на нас оказывает окружающая среда в данном случае квартира это та среда в которой мы живем посмотрите не поленитесь очень полезно и познавательно. Сейчас еще пару слов про детскую. Обратите внимание, в детскую мы попадаем через небольшой тамбур, про который я уже вам сказал. В этом тамбуре мы можем организовать дополнительное хранение. Это может быть шкаф для одежды детей или еще каких-то вещей, которых огромное количество у нас по жизни. Комната получилась не совсем правильной формы, с такой нишей. И в эту нишу я располагаю кровать. Ну вот если так подумать, то кровать это то место, где мы спим, легли, закрыли глаза и в общем-то уже погрузились, так сказать, в другой мир. Мы во сне. Поэтому ставить кровать посередине огромного помещения, э а с хорошо освещенного, я посчитал нецелесообразно. Зачем? Пускай стоит в такой затемненной нише. Легче засыпаться будет. А место, которое хорошо освещено, которое получается хорошее, квадратное, большое, здесь я поставил два рабочих стола это там где дети будут заниматься и небольшой детский диванчик где они могут сидеть играть приходить друзья они могут с ними общаться при этом осталось достаточно большое место где они могут заниматься различными играми но ну, дети любят поползать по полу покатать машинки построить какие-то конструкторы и так далее и тому подобное Я напомню что дети здесь еще до школьного возраста Поэтому место для игр это очень важно. Остается две лоджии и с этими лоджиями связана интересная история, которую я, кстати, обещал вам рассказать, связанная с застройщиком. Ну, первое, это просто балкон, на который я предлагаю поставить летнюю мебель, например, это может быть... Кресло-кокон, которое качается, в него можно забраться с ногами, с книжкой и на свежем воздухе. Но ну, уж, насколько он там свежий, я не, не знаю, насколько в городе может быть свежий воздух. Но тем не менее, все-таки неплохо выйти на балкончик и там а, посидеть, когда хорошая погода. А второй балкон, вот с ним как раз связана интересная история. А, это история про отношения застройщика к своим заказчикам когда они уже заплатили деньги и эту историю мне рассказал покупатель этой квартиры дело в том что когда вы приобретаете новую квартиру вы должны принять ее у застройщика здесь хозяин решил пригласить так называемого приемщика ну чтобы человек посмотрел ровность стен углы 90 или градусов короче говоря качество ремонта и вот Среди прочих замечаний обнаружилось, что на балконе стоит вода и не уходит. А надо сказать, что балкон открыт, он не застеклен и крыши над ним нету. Так проектом предусмотрено. И вот прошли дожди, на балконе стоит вода и оказалось, что на балконе нет правильного уклона для того, чтобы вода уходила. На что и указал приемщик этой квартиры. Застройщик взял паузу аж на целых два месяца и ничего не делал при этом все это время торопил принять квартиру но мне кажется ребята так не делается если вы где-то накосячили и вам на это указали то придите и исправьте но это мне так кажется по крайней мере в жилье эконом-класса в академии там сразу же приходят и исправляют все замечания которые касаются некачественного ремонта можете себе представить эконом класс а это бизнес а в бизнесе тебя мягко говоря посылают то есть ничего не делают и апофеоз всей истории заключается в том что когда застройщик сказал я все исправил приезжает покупатель квартиры заходит смотрит на балкон и как вы думаете что он видит Застройщик просто засыпал все щебенкой, вот такого размера, ребята, это называется. Мы все исправили и настоятельно рекомендовал принять квартиру, а то это случится без него и через суд. Вы можете себе представить абсурд ситуации, ребята, у ГМК. Как-то подтяните свой сервис. У вас все замечательно и красиво. Прекрасные дома, отличный отдел продаж, красивые девушки. Но когда люди уже вам отдали деньги, с ними же тоже нужно как-то продолжать работать, а не посылать их. Ребята, и я не голословно это заявляю, мы в Макаровском делаем несколько дизайнов и ремонтов нескольких квартир. И так происходит всегда. Стоит только указать на какой-то недочет. Это такая начинается тягомотина. Это все время кормят какими-то завтраками. А с другой стороны, все время торопят и заставляют подписать акты и принять квартиру. Ребята, это как вообще? Это что такое? Вы что, не можете наладить какой-то нормальный сервис? Ребята, вам приносят по 10, по 15 миллионов. Вы что, не можете нормальный сервис обеспечить людям, которые вам уже заплатили деньги? Но ну, мне кажется, это как-то не совсем сопоставимо с бизнес-классом. Ну как-то надо это исправить, на мой взгляд. Ну как это? Щебенка. А по щебенке же вода то никуда деваться не будет, то есть она будет там оставаться, свести, плесневеть. Я не знаю, что там с ней будет происходить. Да и вообще, как на щебенку выходить? Вы, вы себе это как представляете? Или вы что, асфальтом сверху потом хотели закатать? На этой позитивной ноте. Я, пожалуй, с вами попрощаюсь, но перед тем, как я это сделаю, конечно же, я попрошу поставить лайк этому видео, написать в комментариях, что вы думаете по поводу ребенки и, конечно, подписаться на канал. Нажмите на колокольчик. Всем пока. Да пребудет с вами муза.